Рассмотрим график функции синус x. Для построения графика функции синус 1 3 x надо выполнить растяжение графика функции синус x вдоль оси абсцисс. С коэффициентом 3. Ординату каждой точки исходного графика оставим прежней, а абсцису умножим на 3. Точка пересечения графика с осью ординат остается на месте. Итак, график функции синус 1 3 х построен.